зрители, мы продолжаем рубрику Вопросы ответы с Марком Анатольевичем Соркиным. Здравствуйте, Марк Анатольевич. Добрый день. У нас тут, тут. я их попытаюсь сейчас сгруппировать. Ну, давайте начнем с этого, наверное. Какую, какую роль сыграла отмена в Конституции 1936 года производственного округа? на территориальные? Каковы, каковы последствия такого изменения на ваш взгляд? Значит, здесь, как всегда, диалектика, две стороны одной медали. С одной стороны, выборы значит, низовых органов, а потом формирование более высокоуровневых советов было отменено, и это отрицательное но, с другой стороны, эта вещь была положительная, поскольку равное прямое и тайное голосование, кстати, производственный принцип никто, собственно говоря, не отменял, значит, дало возможность более полного волеизъявления народу. До этого момента это волеизъявление находилось под контролем партийной номенклатуры. Первых старей обкомов партии, крайкомов и так далее, и тому подобное, и они стремились это как-то взять под себя, чтобы в любом случае они мимо Верховного Совета не проскочили. А вот э, тайное голосование, прямое голосование, это не всегда было для них бы приемлемо, потому что их могли от власти, как говорится, отстранить и после этого они бы и потеряли и партийное вымесо, раз им народ не доверял. Вот поэтому на ноябрьском пленуме 1936 года Эйхи, и выступил, первый секретарь Новосибирского крайкового выступил с, так сказать, предложением, что вот у нас по стране, а вот в моем регионе особенно, очень много бывших членов банд, отсидевших свой срок, очень большое количество кулаков, сосланных и, так далее и тому подобное, поэтому категорию лишенцев, Отменять пока рано, надо произвести иску, надо ввести некую внесудебную систему, по которой мы могли бы очистить наш народ от скрытых врагов. И они, несмотря на все возражения Сталина, это провели на плену. Вот. Поэтому здесь нельзя сказать, что это было однозначно положительно или однозначно отрицательно. Просто ситуация была такая в то время когда надо было любыми путями дать возможность народу путем тайного голосования э, высказать свое отношение к соответствующей номенклатуре. А в наше время в том то, случае то, что ли это то, то, чтобы то, то, от производства, от профсоюзов или все-таки от территорий, на которых проживают избиратели? Видите ли, в чем дело. Не случайно, э, значит, э, катастройщики взяли и отменили сам принцип Совета депутатов трудящихся, они ввели принцип народных депутатов. Что такое народные депутаты, было понятно, наверное, только им одним. Но в результате этого в органы народной власти попали враги народа. Поэтому здесь вот как раз производственный принцип формирования, выдвижения кандидатов, он как раз и является наиболее правильным и наиболее э, точным. И, пожалуй, более социально справедливо. Хорошо. Если мы берем, например, такую ситуацию. Произошла революция, все случилось, все правильно, все национализировано. Бывший владелец предприятия теперь не владелец. Но поскольку он хороший управленец хороший специалист с большими знаниями, его назначили, скажем, замдиректора завода, того завода, на котором он был хозяином еще полгода назад. И вот случились выборы. А все-таки номинально-то он имеет рычаги воздействия и давления на своих рабочих. И говорит, короче, рабочие, я тут замдиректора. О, еще лучше, нет, я не замдиректора, я начальник отдела кадров. Вот как. Вот. Я тут у вас от начальник отдела кадров. Итак, если вы не выдвигаете мою кандидатуру и за меня не голосуете, то я вас всех, чертовой матери, уволю. Такое может случиться? Нет, конечно. По одной простой причине. Кроме начальника отдела кадров и директора завода, на заводе еще имеется партийный комитет. То есть он как бы должен это контролировать. Так, понятно. Я уже, видите, я уже разжевываю эти вопросы, которые прилетают, до состояния полного безобразия. Для того, чтобы уже было понятнее. Так, дальше. говорят, что на его основе нельзя сделать прогнозов. И приводят в пример Ленина с его статьей об империализме и его словами о неизвестности времени наступления революции. Так вот почему Ленин не смог предсказать либеральный глобализм и революцию? И пытался ли он это осмыслить? Из чего вообще вы, Марк Антонио, взяли, что высшая стадия – это последняя, а вдруг есть еще загробный мир? Но это я уже от себя спросил. А я разве никогда не говорил, что это высшая или последняя стадия. Я говорил, что это новый этап капитализма, либеральный глобализм. А И почему он... Ленин не смог, а Соркин может? Да потому что Ленин не имел того практического опыта, который сегодня есть у Соркина. Он не мог оценить э, опыт э, коммунистического строительства в СССР. Он не мог э, предвидеть крушение колониального мира, когда это случится. Он не мог э, предвидеть, э, э, будем говорить, наднациональных структур, капитализма. Я вспоминаю один очень интересный период в эпизод, будем говорить, во время чрезвычайного Четвертого Съезда Совета в апреле 18 года, когда решался вопрос о ратификации Брестского мира. И вот к нему там рабочие подошли и говорят, Владимир мы здесь ошибаемся. Получается, что в Герман, мы предаем германскую революцию. Говорит... Каким образом? Ну, как говорит, вот а, нас, мы с а, кайзером договариваемся, и получается, что когда германский пролетариат поднимет революцию, мы не сможем ему помочь. Он говорит, ну хорошо, а когда там у германских рабочих должна быть революция? Я не знаю, но она обязательно будет. Вот, и я, говорит, не знаю. А вот теперь подумайте сами, что будет лучше для германских рабочих, если германский империализм раздавит Советскую Республику, и германский пролетариат останется без союзника. Или все-таки, когда германский пролетариат подымет восстание, начнет совершать революцию, у него будет союзник в виде Советской России. Потому что прогнозы, извините меня, это дело, ну, будем говорить, тех, кто на этом деньги профессионально зарабатывает там. Глоба там, Ванга там, они деньги на этом зарабатывают. В Ванге нет живых, и, собственно говоря, деньги эти, которые она прогнозы делала по э, мироустройству будущему, вопрос не решит. Опять-таки, значит, понимаете, в чем дело? Вот, например, существует очень большая группа ученых, которая зарабатывала себе почет, уважение академические мантии, Доказывая, что на Марсе есть каналы. Существует не менее большая группа ученых, которая зарабатывала себе академические лысины под ермолку, солидные зарплаты и академические пайки, доказывая, что на Марсе каналов нет. Благодарное человечество с благоговением выслушивает тех и других, платит им деньги. Спору этому уже лет сто. И вот за сто лет никто не, даже не подумал, а все-таки есть на Марсе канал или нет. Так этот вопрос никто и не выяснил. Так что прогнозы – это способ зарабатывания денег. Реальные политики оценивают реальную ситуацию. Вот она сегодня такая, и, соответственно, надо работать так, так и так, чтобы получить такой-то результат. Но они не могут оценить то, что будет через сто лет после их там смерти. И через 90. Более того, в том мире, в котором мы живем, я, например, не, не решаюсь ванговать даже то, что будет завтра. Потому что слишком динамично меняется да. картина мира. Это самое, понимаете, вот я сегодня передачу смотрел с вашим участием. Мне там очень понравился один анекдот. Когда Штирлиц едет по шоссе, и там голосует Мюллер. Он проезжает мимо. Значит, через там определенное время, вот опять Мюллер голосует. Он опять у него проехал. И третий раз то же самое. А догадался Штирлер. Штирлиц. Это кольцевая дорога. Ну, я не хочу ходить по кольцевой дороге. Да, анекдот действительно был там в тему. Следующий вопрос. Торкин перечислил много ошибочных решений, которые привели к развалу, к развалу СССР. А разве тогда можно было публично критиковать те решения? Вот вам и тогдашняя свобода слова. А почему им, я не знаю, кому им, а почему им все это теперь разрешено? А, ну, Марк Антонович, это вам. Почему это вам теперь разрешено все это критиковать? Это запасной вариант власти. Также царская разведка тайно предпочитает власти в твердые руки большевиков. Если все рухнет, у господи. Есть такая партия, скажет кто-то в случае обвала. А может это будет Стариков или еще кто-то? Ведь это игра на нескольких столах. Я, честно говоря, в конспирологические теории вдаваться не хочу. Почему не критиковал никто? А твердо убежден, что никто не критиковал. А тогда чем объяснить... На кухнях критиковали я сама. А ну минуточку, а тогда чем объяснить все эти так называемые антипартийные группировки при Хрущеве? Самая длинная фамилия в СССР и примкнувший к ним шипилов, да? Вот. Беженцы, Молотов, Гончарович, Марашилов и так далее, и тому Так что протестовали, протестовали, были задавлены соответствующей э, номенклатурной борьбой, были задавлены. Результат этого мы видим сегодня. А что тогда для тех людей, которые протестовали, которые критиковали, которые даже Хрущева пытались снять, не существовало партийной дисциплины, тем не менее, они пошли. Но как только они стали чересчур опасными для э -э правящей власти, их немедленно заткнули. Соркин сегодня пытается в одиночку рассказать людям, как это было, для создания коммунистической партии. И я вас уверяю, как только такая партия будет создана, и она станет серьезной силой, тогда начнутся репрессии. Сегодня не хотят, может быть, выбрать и вызвать обратного эффекта. А вот он несчастный страдалец, и поэтому надо за него, как говорится, голос поднимать. Не, ну до сегодня все критикуют, но это как бы власть совершенно не беспокоит, и сейчас во всех странах это происходит по принципу собака лает, караван идет, то есть все все критикуют, а свободы слова, но это не, ну власть это абсолютно не беспокоит. Это свобода брехания из подворот Почему? Потому что те, кто критикует, как правило, ничего нового не предлагают. Они все предлагают в рамках буржуазной общественно-экономической формации. Возьмите и нашу там официальную оппозицию или те всяческие организации, которые ныне себя называют коммунистическими. Они ведь выдвигают основным своим лозунгом защиту интересов. Кого-то там. Не борьбу за эти интересы, а защиту интересов. То есть предлагают действовать в рамках буржуазного общественного строя, буржуазной общественно-экономической формации. Вот защищать эти интересы. Не бороться за эти интересы. Не ликвидировать э, общественно-экономическую формацию э, капиталистическую, а защищать интересы в рамках этой общественной формации. Ну, чего их трогать? Действительно, собака лает, карва Ну, вот тут последняя часть этого вопроса. Ну, это я его просто уже сейчас конкретизирую. В оригинале звучит так. А может, это будет Стариков или еще кто-то, ведь это игра на нескольких столах. То есть, а почему Соркин? А может, Стариков... А может там еще кто-то, ну мало ли чего, тут кто в России говорит. То есть почему именно вот э, Союз Коммунистов, а может что-нибудь другое на нескольких столах? Да, извините меня, но, значит если на нескольких столах, значит кто-то играет. Значит получается, что например Соркиным кто-то играет. Ну пусть попробует, Потому что Соркин вне своих убеждений никогда ни одного слова не сказал. Вот в чем Хотя, он убежден, хочу... о том он и говорит. Хочу от себя заметить, что вот партия Старикова, партия Великое Отечество, которая, в принципе, идеологически очень даже ничего. Я читала, как бы их не и следила за их деятельностью, и все бы ничего. Но буквально несколько дней назад я увидела такую милейшую фотографию. Это чего-то было там посвященное столетию в Санкт-Петербурге, столетию революции, очевидно. Были какие-то плановые мероприятия, и вот руководитель партии, первое лицо партии, запечатлен на фотографии, фотография выложена в свободном доступе, с гражданкой России, членом Союза журналистов России, бывшей гражданкой Украины Оксаной Шкодой, еще ранее бывшей наркоторговкой, подельницу которой расстреляли в Таиланде, потому что размах торговли наркотиками был именно таков. И, собственно, мне это прислали жители Санкт-Петербурга, в частности, одна женщина, которая написала мне, что ее сын являлся членом молодежного крыла партии Великое Отечество. И когда она увидела эту фотографию, а биография данной так называемой гражданки России и журналистки российской, есть в свободном доступе, она своего сына спросила, если ваш лидер фотографируется с наркоторговками, так вы, ты мне рассказываешь, что ты ходишь на митинги и манифестации, а вы там что, Герычем приторговываете? Вот это, вот такие лица э, партии вокруг столов играют, получается? Ой, Лена, я уже много раз говорил, что все эти организации, будь то КПРФ, будь то КПЕ, будь то Великая Россия Старикова, будь то Суть Времени Кургиняна, будь то Нот Федорова. И целая масса других партий – это всего лишь на отряды буржуазии. И друг от друга они отличаются, как черт желтый от черта синего. Понимаете, в чем дело? И вот здесь ведь вопрос не в том моральной чистоте того или иного э, члена партии или даже самого лидера партии. А в том, удастся ли ему обмануть народ и на этом обмане куда-то там пролезть. Вот и задача, вот и все. Понятно. Так, следующий вопрос. Сейчас во Франции тоже предвыборная кампания. Один из кандидатов в президенты, правоцентрист Франсуа Апион, обвиняется в том, что его жена работала в партийном аппарате и получала там зарплату. В Европе часто случается, что журналистам достаточно одной статьи, не раздувается из уха слом, и человек, что-то сделавший или сказавший неосторожное, навсегда убит информационно и политически. В то время как в России существуют целые кланы, у них куплены суды, прокуратуры, полиция, что про них не ни говори, что не пиши, они только богатеют и у них все схвачено. Может быть, именно Европа уже развила ту самую демократию, о которой все говорят и мечтают, до такой степени, что еще шаг, и это их состояние можно трансформировать в социализм. Может быть, там просто нет коммунистических партий, которые используют достижения буржуазной демократии, смяли бы всех этих евролевых, евронационалистов и других евро. А Россия все еще является в этом смысле более отсталой. История да, про осталось России, это, э, говорить, э, с времен, наверное, Ивана Грозного. Это в разных, э, так сказать. Я так понимаю, с, с точки зрения автора вопроса, э, в Европе коррупционеров разоблачают быстрее, чем в России. И в Европе с, ну, это очень серьезное преступление, а в России вообще никакое не э, Дело в чем, Лена? Для буржуазного общества коррупция это неотъемлемая часть. Это как две стороны одной медали. Почему? Потому что в обществе, где главным, главной целью человека является прибыль, чиновник рассматривает свое кресло как рентный капитал, с которого он не только имеет право, так сказать, но и обязан ренту срезать. Вот поэтому, например, в Соединенных Штатах Америки пошли даже на принятие закона о лоббизме, объявил это Совершенно законным делом. Лоббирование чьих-то интересов. Вот жена там Фиона работала в парке получала зарплату. Но она же работала. Ну, да. Значит имела ну, право да, получить заработную плату. И что здесь такого криминального? Но тем не менее, знаете, вот есть такой старый анекдот. Значит, в одной синагоге, Значит, Равина выбирает. И продолжает, давайте изберем Равином Рабинович. Ну и когда а тут поднимается Хаймович и заявляет, Рабиновича Равинов, Равина выбирать нельзя. Почему? А потому что у него дочь проститутка. Рабинович говорит, ты что, помни, сосед, у меня дочери нет. Ну и что, это мое мнение. Понимаете, в чем дело? И вот это путается с демократией. Я еще раз подчеркиваю. Демократия – это когда демос – народ обладает кратос – властью. То есть подавляющее большинство народа имеет возможность осуществлять свои права. Не быть источником власти для кого-то там, а самому быть властью через структуры, созданные народом. Не с помощью, понимаете ли, буржуазного парламентаризма, а с помощью системы советской власти. Вот тогда это демократ. А кто там от кого отстал и кто там кого перебежал, ну я не знаю. что это? Такое? Что это? Что это вмешалось в эфир? Не знаю. Так, еще раз. Все-таки теперь. Еще раз. То есть, эти демократии буржуазные фактически не отличаются друг от друга и э, не имеет значения, в какой из буржуазных стран это происходит. Правильно я поняла? Конечно! Да, собственно говоря, это не демократия. Это всего лишь правящий класс, который в себе содержит подавляющее меньшинство народа, создает свои инструменты для управления большинством, для его эксплуатации, для получения от этой эксплуатации прибыли в свой карман. Ну, какая это демократия? Так, анекдот. Как говорил один, демократия – это форма. Вот не соблюли форму, значит, нет демократии. Поэтому крымский референдум незаконен. Форма не была соблюдена. Да. Так, ну понятно, в принципе, в сегодняшнем блоке вопросов мы обсудили, кажется, все, так, все, все, все сейчас я посмотрю, все. да, вот, э, то есть в этих влогах мы уже обсудили все, что нам пришло за вот эти ближайшие дни, поэтому, Марк Анатольевич, большое спасибо, я думаю, что мы ответили даже более подробно, чем это спрашивали, потому что мы даже уточняли все те вытекающие вопросы, которые могли бы произойти из тех, которые были заданы. Хорошо, тогда в таком случае вам огромное спасибо за сегодняшний эфир и будем ждать следующих вопросов. Я очень надеюсь, что уже новых все-таки вопросов. И еще раз хочу напомнить нашим зрителям, что на канале Ледокол выкладывается рубрика «Вопросы и ответы» и в описании к роликам всегда указано примерно тематическое содержание вопросов, Поэтому прежде чем задать очередной следующий, я вот советую всем просмотреть предыдущие. И то есть если будут какие-то уточнения, дополнения или желание копнуть глубже, то тогда задавать свои вопросы с учетом того, что мы уже обсуждали. Огромное спасибо, Марк Анатольевич, и до новых встреч. До новых встреч, до свидания.